Идем в Максидон покупать э, подставку для нашего нового цветка. Когда-то здесь была Кастарама, но она уже съехала года два назад, когда пандемия началась. Теперь здесь Максидон. Какой зайчик лохматый! Ай, боже мой, какая прелесть! И киска Не, вот эти мне очень нравятся Кошечки Красота какие интересные бутылки Вон еще большие 799 рублей Эти 749 не зелененькая нравится Чайник тоже мне понравился Смотри какой Вообще вот такие веселенькие люблю. А это как-то обычно смотрится. Ну, вот эти стильные. Что, тебе понравились это кастрюли с петухами? Да. Руста. Китай, наверное, как всегда. Почитай. Кутики. Сделано в Сербии. В Сербии? Где написано? Вон, над ушами. Сделано в Сербии, да. Надо. Вот, Сербская посуда теперь у нас. Не пропадем. Скоро иранская будет. Да. Индийская китай. китайская. Корейская. Ну, китайская у всех есть. Северокорейская, африканская. Нормуль. Жить будем, не помрем. Салфеточки какие интересные. Нет, нет, с зонтиками. Нравится. Ну возьми вот себе с зонтиками, что. Mm -hmm. Мне тоже это нравится, такая веселенькая салфетка. Это как бы как полотенце пойдет? Да. А это и есть mm -hmm. полотенце. А вон там еще вон фиолетенькая. Сейчас mm -hmm. подожди. Я сниму такую красоту. И о, Мэри Крисмус есть. Винта Вандерленд Ти, да, все еще по-английски. В этом доме счастливы. мы счастливы и любим друг друга. Жизнь хороша, как ни крутись. Счастье в твоих руках. Делай этот мир лучше. Вот они, полотенчики. Вот, 199. -19. Жалко их тратить и, и mm. А ты их для красоты постели. Пицца. Что? Ну это вообще как салфетка для, для еды. Житем. На подарок. Talk me to... А, take me to Paris. Да, в Париж, короче. Bonjour, Paris. О-ла-ла. Oh, О-ла-ла. Oh, take me to Paris. Так Лондон. Есть тут лондон Вон еще вот этого покажи. Этот. Вот этого покажи. Приятного аппетита. О, тут по-русски уже. Bon пяти, аппетит, приятного аппетита. Боже мой, какая красота! Тут Мне уже ничего было. не скажешь по другому. Ну ка, покажи Ром, Рим. Стильненько. Я все Лондон ищу. Да, да, да. Так, почему Лондон не сделали заказ? А вот, вот еще это. Париж покажешь. Недружественная вот Недружественная это страна. еще достай. Недружественная. Все, все. Недружественная страна. А что, Париж дружественная? Сейчас, секунду. Вот еще Париж. Ну давай. Хочу посмотреть все. Париж. Тапочки какие-то. Бычки. Не люблю желтый цвет, но этот приятный. Очень. С очками. Доллары. Угу, доллары. С рублями давайте. Да, доллары а вот уже не, не в моде. Симпатичные. Это евро. Еврики. Где рубли? Где рубли? Где рубли нет? Гены и так далее. Юани. Реалы. И лиры. Турецкие. Где тенге? Хочу тенге. Вот тебе хаки. А, военные? Да. да. Пора... Сейчас Пора обуваться. Люди. Пора переобуваться. О, какие корзиночки. Вот я знаю, какую ты меня купишь на Новый год или на день рождения. Ну-ка, ну, внутрь заглянем. Возьми. А, обалдеть. Вот да, я боюсь я потом не спросить цену. 990 рублей. Да, ну, куда ее? Вот одна тряпочка красивая. А тряпочка, корзин... да. А тряпочку можно отдельно купить? Да. Ну это а -а -а. просто одежка а где такая. Коробочки, А вот это, смотри да, это какие. Основная. Открой. Я и забыла про них. Какие-то прозрачные такие. А, обалдеть. Это шкатулки, ладно, не открывай. Там очень много их. Деревянные Одной рукой не справимся. Не Часы. Часы нам нужны? Нет. Волонгодский А, ну там это что-то парижское, эти пионы. А красные? Я в них не пойму, разберусь. А, не, я разберусь, но... Нет. Дизайнерские такие. Боже мой, смотри, какой Микеланджело. Ужас. А был такой красавчик. Мам, тебе вот эта картина понравится, я знаю. Ну, нет, Мы к это не можем повесить. Волна. Неохотанно. Хом. Собачонок? Ой, челсик наш. Челся. Давай, челсик, нас так будет встречать. Правила этого дома. Закрыть, помыть, накормить, обнять. А я вот такие люблю картины. Импрессионизм. Типа Мане, Писаро я люблю. Вот это на него похоже. Фотографии продают. Постер в раме. 670 рублей. У меня кружка такая. Свои, что ли, начать продавать. Петергоф. Фоторамка. Ну вот, цветочный отдел. Подсолнухи. А -а -а. Хочу. Мама вот такие да. любит у нас. Хочу. Ну возьми, ничего 359. <с> ну, подумаем. А вот мне вот такие нравятся. О, ландыши. Ландыши. Светил-мая, привет. Вот такие мне нравятся. Вот эти горшочки мне нравятся. Ну, мне вот это можно мне к компьютеру ну, красиво, купить. конечно. Мне больше кругленькое. Красиво. Ну, можно маленькие подарочки делать заранее. Мы только так и делаем. Маленькие подарочки на день рождения. Ну, не знаю. Что тут? Кораблик такой. Односторонний получается. Ну, тоже подумаю. Ландыши мне больше нравятся. Обожаю ландыши. подставка для цветов. Нет, нам нужна подпора. Я вот нашла такие. Ну, а цветов. вот здесь вот. А, вот смотри. Вот они такие какие-то кругляшочки. Нет. Сейчас. Леечки какие интересные. Вот живые растения. У нас их много таких разных. Мама целый подъезд в ее квартире. Очень много всяких растений. Люди даже несут нам специально на наш этаж пальмы. Это все мы любим. И неоновый цвет. Ух ты, какие кактусы! Прелесть рождественской рождественский цветок как он называется просто растение забыла как он называется если кто помнит пишите в комментариях ну такое вот растение во всех магазинах в англии продают к Рождеству. Ой, ну это огромное. А, вот да, я там такие же нашла. Металлическая опора. 367 рублей. Да, в интернете дороже стоило. Хотя, если пойдет. это одна опора, то не совсем пойдет. пойдет. Оно, видишь, кольцо где-то 30 сантиметров максимум. Даже сколько тут написано? Высота 90, а сколько кольцо-то? А нам надо 70, я мерила. У нас очень широкий цветок. Ну давай такое копим, а там уж будем как-то его утеснять. Пониже сделаем эти кольца. Ну, разве что, да. Не знаю, не написано. Мы ну, возьмем Возьмем. Хорошо. Вот еще. Ой, какой. Это, Это по четырем печки. А, да, с ружьем, с фоторужьем. Красота! Ой, люблю собак. Кошечек, зайчиков, белочек, лисичек, ежиков. Боже. Бумба. А вот такая, как у Дэйзи, как в английском саду у них стоит тоже. А это ты Это больше на тебя похоже. А, нет, я уже худею. Привет! Вот я. Да, ты работяга. Работяга. С о, тачкой. О, надо это надо я... вот это с лопатой. <с Настя с лопатой. Ой, какая а лягушонок. Как Понзонтиком. Кроссовки. Да, собачонька. А смотри, какая улитка. Гуси-гуси. Где-то мы таких видели, типа, в Брайтоне. Собачанка. А Краса А цыплята. Ну-ка, поверни петуха. Да. Такой. Цыпляточки. А курицы нет. Зато уточки какие. Яркие, красивые. масасты. Э -э -э, Котэ высунутым языком ежики во Настя Настя с лопатой ты как о себе в третьем лице ты ну можешь. ты говоришь ты такая сурикаты сурикаты да это а уже вот. с Англии к нам приехало как у бабушки твоей коза ой да была такая коза я помню я ее её... Надо к на выпас... поднять глаза и запрыгать, как коза. Это из свадьбы в Маринах. На выпас ее водила. Давайте и такой, там находила как фотосиновики. Как на похож. Такая взгляд. Взгляд человеческих глаз, как у Челсика. Ну вот, купили держатели, подставку, опору металлическую для цветка. Вот на этот цветок мы будем. Оформлять его как-то. Нашли его недавно выкинутым в близлежащем дворе. Донесли до дома. И теперь такая красота у нас дома стоит. Но нужна подставочка. Так, вот опора. Значит, маме полотенчики. Такие веселенькие. И кашпо. Все-таки взяли для мамы. Она любит такие цветочки. Будут стоять у нас где-нибудь на камине или на комоде вот такие вот у нас покупочки себе я не стала брать ту лодочку само кашпо мне понравилось, но цветы в нем не очень ну, тем более у компьютера у меня есть вот такой вот кактус искусственный тоже вот такие у нас покупки на сегодня кстати, мы там еще сняли рождественскую выставку новогодние игрушки и все к Новому году а на следующей неделе покажу Оказывается, колечки не снимаются, они уже прикреплены. Пришлось все листики вставлять вот так вот. Немножечко травмировать цветок. Ну ничего, сейчас опустим посильнее туда. И оно уйдет внизу. Главное, чтобы держало. Вот так. Вот. А сверху листочки будут. Сейчас тоже поправим. Будут посвободнее. Потерпи немножечко. Сейчас мы тебе сделаем как надо. Оказывается, вот эти крепления, они отстегиваются вот так. Раз. То есть можно будет как-то этим управлять, если что. И потом пристегиваются вот так. Ну вот, как-то так вот получилось. Теперь у него есть подставочка, ему будет легче крылышки расправить. Хороший, красивый цветок. Было жалко, что его выкинули. Теперь он растет и радует наш глаз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!